Привет! С вами интернет-магазин KERAMIS. Сегодня мы познакомим вас с коллекцией виниловых обоев Emilia от компании Rush. Обои от немецкого бренда Rush всегда радовали потребителей своим высоким качеством, разнообразием и продуманным дизайном. Выпуская виниловые обои, флизелиновые или текстильные, специалисты компании уделяют особое внимание эстетике покрытия, художественной привлекательности в каждой его детали. И коллекция обоев Rush Emilia не является исключением. Серия выполнена в классическом стиле. Это ощущается буквально во всем – цветовой палитре, подборе орнаментов и узоров. Каталог придется по вкусу людям, предпочитающим строгость и лаконичность, романтическую чувственность или аристократическую роскошь. Особой привлекательностью отличаются декоративные обои с природными узорами. Каталог пестрит полотными с пышными контрастными бутонами цветов, цветущими веточками и растительными вензелями. Обои коллекции «Эмилия» представлены преимущественно в светлой палитре. В каталоге преобладают кремовые и бежевые оттенки, серые и дымчатые, лиловые, полотна с однотонными фонами и покрытиями. Также доступны модели в более насыщенных тонах – серых, графитовых, кофейных и табачных. В помещении обои Rush Эмилия смотрятся невозмутимо спокойными. Наполняют пространство атмосферой утонченной и изысканности. Главным достоинством немецких обоев являются, безусловно, их технические характеристики. Виниловые обои чемпионы по износостойкости. Такое покрытие способно держаться на стенах до 10 лет, сохраняя первоначальный цвет и свежесть красок даже при уборке. Ухаживать за ними очень просто. Чтобы очистить их от пыли, достаточно просто протереть влажной губкой. Во время поклейки виниловых обоев сразу заметным становится их первое преимущество. Они способны скрывать небольшие дефекты стен. Верхний слой вспененного винила имеет высокий рельеф, поэтому за счет объемности рисунка неровности на стенах заметны не будут. Виниловые обои на флизелиновой основе водостойкие. Они не впитывают влагу, потому их можно использовать в комнатах с повышенной влажностью в кухне и в ванной комнате. Коллекция выпускается в стандартных рулонах шириной 1 метр и длиной 10 метров погонных, чтобы ослабливать стабильность при поклейке. Обои Rush Эмилия будут великолепно смотреться в интерьере, образуя яркие смысловые акценты или создавая выразительный фон. Полотна коллекции выглядят очаровательно и безупречно, выдержана и стильно, создавая приятный пространственный эффект. Rush Emilia – ваш простой рецепт стильного интерьера. Мы всегда рады предоставить вам только лучшие и качественные обои по хорошей цене. Заходите на наш сайт и выбирайте обои вашей мечты. С вами был интернет-магазин Keramis. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.